Всем привет, друзья, друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. Как я обещал, у нас свежена. Приехал, наконец-то, брата с женой, с ребенком, приехала мать с батей. Они там уже это все вручат. Толканули мы вьетнамца. Последнее, потому что от вьетнамца все, я отказываюсь, и вьетнамца мы больше держать не будем. Так, сейчас уходим с сарай, посмотрим, что у нас там остается. Ну и потом посмотрим, чем мы же все-таки с маленьких, Потому что, видите, они страшные у нас на заправке довольно сложно заправиться то одному надо на лапу дать беларусь 2 не заправить баллоны 3 заправляет только в первую или вторую смену короче там хрен поймешь да, ругаться не переругаться нельзя на заправке заправлять баллоны домашние поэтому мы купили лампу паяльного 54 белорусских рубля, еще несколько было там короче за 40 рублей купили, 42 бензину взяли 2 литра ну и поехали Пойдемте Остались у нас вот таких два белых и осталось вот таких вот два У Два загона будет свободных, так что будем кого-то брать Ну, пока мы будем брать, мы всех расставим по одному Ну и будем смотреть, как они будут вес набирать Все, пойдемте там смолить без нас, без Так, друзья, там сильно шумно и на улице очень холодно и большой-большой ветер Поэтому мы решили приняли решение, что будем смолить э, крольчатники. Ну, для чего еще крыльчатник, как не бить там поросенок А сейчас черним, как это говорят На заднем плане Батя спрятался Типа его там никто не видит Типа никто не лежат Не чтоб кабана, блин, типа раз делать Только... Да Пес почувствовал свежину, друзья Посмотрите, какой довольный Да, довольны. Да, хвоста получится, друзья Ой, получишь. Вот, пока хлопцы там мерзнут на улице. Уважаемые женщины тут жизнь жизни радуются. Чаёк, Можешь еще попивачку, а? Нет. Нет? Пока. Пока нет. М -м -м, понятно. Сделайте мне тоже кофе. Там ходите, страдаете. Да, женский Ну, заметим. Замечим. Вы ползайте по одной, смотрю, блин, все зала. Все на кухню. Мать, а что такая серьезная? Передавай привет посмотрим. Вот посмотрите, сколько гультаев хотя, а? Смотри. Ага, слушай. Платье Смотри, ну, же. Только одна, он гладит и работает. Стесняется, не поворачивается. Конечно, мне надо погреть, не холодность, буду чай пить. Ну все, трендец залет. Что, я затарился, пошел дальше смотреть. Мази. Пока тут люди работают, кто-то уже по пивасику. Тепло вам, девица? Греемся. Греемся? А, лимонадом, наверное, Конечно. да? Конечно. А, а Первым слоем прошли. Прочернили. Сейчас мы это все копать, эту, грубо говоря, нажимаем, вздираем и будем повторно коптить, для того, чтобы не было никаких волосков, черноты и все остальное. Мы же для себя делаем. Ну вот, а, друзья, его помыли, начинаем разбирать, образуем конечности Ну и все остальное. Пошел процесс. С прослойечкой дедасовской. А, доски, да, они грызучие. Дерево на то для кролика есть, чтобы угу. грызли. Сергей. Били в сердце. Вот посмотрите, сколько там отверстий. Сейчас еще достанут его. Давай сюда. Дверстика, конечно, чтобы салка, грудинка. Я же тебе показываю, сколько там било, било сюда. Ну, дергалось сюда. Держи, дергалось, да, Нормально. Ну вот, друзья, практически все уже готово Приндрица я уже занес Чужие, свои Порося Сейчас вырезают рубрышки для супчика Чтобы там наверно не вырезать И будем уже разрезать четвертинками Сало, стегна Да и лопатки Все, шейни... шейник оставили он Ну, а хребет это оставляет. Ну, бог с ним уже не жалей, Рэш. Это будет лопатка. Вот такое сало. На карку посмотрите. Пальчики насколько тут. На четыре пальчика, блин, карк. па раз это. Ну что, салка еще более. Трава, хорошая. Полтора года свине Год и два Вьетнамцу. и четыре. Вот Вьетнам сюда. Это у нас вьетнамец, дорогие друзья. Вот так. Четыре пальца. Мыло Давай, придерживай Все, все, все В караксли стукнешь по такому Голова отскочить Забирай, Женя, помогай Так, все же, да, выражай? Да, а надо там крикни девкам, они там помогают так, Хочу плавить что-то Вытерятся. двойной водой помыть. Ну, друзья, отрезали еще мы задние лопатки. Ой, стегна. Вот такая салка. Для примера стану. Три четких пальчика будет, процентов ну, Вот столько бревна сала. Сала, сало. Здесь боковинка. На пополам и все. А может так вот? На пополам. Пополам. Потом, что кто хочет. Ну, взять и хоть сало на хребте. Вот сало на, хреб... на хребте. Да, вот, сало на вот. вот она. Шикардос. И говорят, держать или не держать вьетнамцы. Три пальчика. Ставим. Моих три пальчика больших. Да. Ну вот, друзья, ну, сейчас все это больше. перенесем в веранду. Ну а там покажем вам. Ну вот, друзья, с левой стороны вздор. Здесь у нас сало, здесь у нас голова, здесь у нас эм, почки сердца. На сердце видно, сколько дырок. Дальше здесь образ, здесь ножки, здесь подпузя, там печеночка чистенькая, здесь вот, косточки сложили. Здесь у нас что у нас здесь такое? Вот они такие большие две штучки. Хорошенькие. Так, здесь у нас стегно. Одно. Здесь у нас лопатка. Здесь тоже лопатка. Здесь еще один кусок сала. Сало красивенькое. Можно обратить внимание. Вот оно. Здесь карок, карко. И еще одно стивна. Друзья, если кому понравилось данное видео, если понравилось кому-то свежина, если кто рядом живет, приходите в гости. Сейчас мы все будем садиться за стол снедать так что всем приятного аппетита всем счастья здоровья и благополучия ну и что во всех было сало на новый год всем пока друзья что же у нас катается на мотоблоке он дрова